Две те самые ракетные установки «Гарпун», переданные Украине, уничтожены под Одессой. А в центре Амстердама друзьям Путина бесплатно наливают пиво. Два американских сенатора предлагают все-таки Украине передать дальнобойные ракеты комплексам «Хаймарс». Один из бывших важных офицеров НАТО предлагает Украине атаковать Крымский мост. В Лисичанске показали большое количество захваченной техники ВСУ, в том числе западного образца. А министр обороны Украины Резников заявил, что миллион практически участвует в противостоянии против России. И экономические новости. Канада снимет санкции с тех самых турбин по просьбе Германии. А тем временем Украине могут не дать полтора миллиарда евро, потому что опасаются, что Украина не сможет их отдать. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 8 июля, 18.00. И начну я с новости о том, что уничтожены две установки ракет Гарпун, которые были переданы Украине. И, вероятно, некоторые взрывы, которые слышали одесситы, как раз относятся к этому событию. Но два американских сенатора предлагают усилить Украину все-таки дальнобойными ракетами комплексом «Хаймарс», а за которыми, конечно же, идет активная охота, и перед этим были уничтожены тоже два таких комплекса. А еще один экс-командующий НАТО в Европе призвал Украину разрушить российский мост в Крым, Именно как раз теми самыми ракетами «Гарпун», если удастся близко подойти. Но напомню, что Путин в своем обращении сказал, что на Украине еще серьезно и не начинали. Поэтому вот эти все высказывания разных товарищей только провоцируют эскалацию. И кстати, да, в центре Амстердама друзьям Путина наливают бесплатно пиво. Во всяком случае протестующим фермерам, которых так, именно как друзьями Путина, назвал тот самый Борель из Европейского Союза. И как видите, круг друзей Путина постоянно растет. Потому что протестные акции фермеров распространяются по Европе все сильнее и сильнее. И бесплатного пива не знаю, хватит ли на всех. А тем временем в Лисичанске показали большое количество захваченной техники. Кстати, обязательно подписываемся на мой телеграм-канал. Там я размещаю соответствующие видео и другие материалы, которые здесь не получается в полном объеме разместить. И количество трофейной захваченной техники постоянно растет. В том числе и растут продажи, где бойцы ВСУ, различные прапорщики продают различное опять же, вооружение, обмундирование. В интернете об этом, конечно же, вроде бы и как украинские расследователи сообщали, и западные. Но продажи продолжаются. Интересные математические цифры привел министр обороны Резников. В частности, он назвал, что мобилизованных до 700 тысяч человек, 60 тысяч пограничников, около 90 тысяч нацгвардейцев, до 100 тысяч полицейских. В общем, это миллион человек. Какие-то странные, согласитесь, цифры, учитывая то, что Зеленский говорил, что на некоторых направлениях десятикратное превосходство российской армии. То есть как-то вообще не вяжутся никакие сравнения. Но с другой стороны все очень даже вяжется, потому что можно просить денег и вооружений гораздо большее. А как известно, у команды Зеленского все ради денег. И здесь, конечно же, очень все можно так проворачивать, чтобы никто... Как говорится, ничего не обнаружил. Все спишет, э, спишут боевые действия. Ну а тем временем уже Евросоюз усомнился в платежеспособности Украины. И полтора миллиарда евро могут не дать, потому что опасаются, что может наступить дефолт, и Украине и нечем будет платить. Прям какая-то невероятная ситуация, потому что на фоне тех цифр, которые постоянно слышатся, там 9 миллиардов передадут, 7 миллиардов, и тут вдруг решили сдажать. Видимо, о чем-то догадываются. Интересно, кстати, что Канада снимает санкции с турбины, которая предназначена для промышленной мощи, фактически Германии, чтобы газ начал опять поставляться в больших объемах с Российской Федерацией. Как говорится, когда хочется, тогда можно. И пренеприятнейшая новость для британского министерства обороны. В России вступила в строй та самая подводная лодка, которая несет те самые посейдоны. На этом пока все. Подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет.